Клаудфарминг. Хорошее слово, надо запомнить. Поверьте, старому политическому волку вы далеко поймаете. А если честно, между нами, откуда деньги? Так правда?